Ребят, мы с вами прошли в той серии босса-шляпника, хотя я немножко еще сам тут побегал. И мы сейчас в коммерческом банке Готэма. Он прям как какой-то... Гитлер, а... А, не, вот это вот. Так, друг, ты сюда поднимаешься или нет? Чуть не вижу. А не, он тут ходит недалеко, вот там вот, ну и все. На, эх. На э, так на эх, на, на гаргулю так надо на надо надежно вот на вот это вот и вот так вот сюда вот надо так надо так, надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо надо на надо надо надо можно Нет, надо больше надо надо Но этот парень надо было бы... Ну, они уже вместе, блин. Короче, ребята, ждем, пока они разойдутся, и вот. Черт. Так, я не вижу ничего. ребят уже не смотрели под ноги так осталось двое тут ч ⁇ трое даже Оставь тут. Это он. Ну нашел мне, ну че, ну. Угу. Oh, bad, so да знаю, как грустно, как грустно. Ага. Тебе Джокер что ли блин грустно? Не грустно. Не, надо немножко подождать, и он сюда придет. Я не увидел того парня, который длинный. Может не ну, так. Тут можно тап нажать и улучшение ближнего боя, не видим дополнительного улучшения прокачать. Я лучше не видимо прокачать тут, вот, честно говоря, ребятки, потому что ну, нужно много повышенный объем затмения. Ага. Ладно, так и все. Ноль улучшений доступны и все. ну я еще хотел вот этот вот. Не не хища, деструктор хотел прокачать, может быть еще состав помех ну ладно три 4 пять убить не идиот говорит парень Он вообще человек не человек невозможно Четыре. Ты точно вс ⁇ разрубил. Еще один сдох, иди сюда. Ай, просто хотел отдохнуть, ребят. Ага. Три, четыре. Раз. Два, три, четыре. Четыре на этом уровне, поэтому тут четверо. Давай вот сюда, вот. Брюс. И двое. Трое осталось. Ну, искусственный интеллект, конечно, в нем по-моему, тут. Три, тут, там, один, нет, тут двое, там один, нет, двойный ну, удар можно было бы, на самом деле, сделать. Весок. Ну, он реально, ну, если бы... И вижу на балках Он наверху Блин, да тут три горгули, чё Вот полчика Ложасто какие, блин, ребятки. А сейчас можно развалить по одному. Эй! Так, там было еще их трое. Стой! Стойте, куда направлять Джокер? Он совсем всех Убивал кучу ребят черной маски из-за того, что они заказали ему подчиняться. Хочешь присоединяться к ним? Говори. Он, он упомянул столетийный завод. Это предприятие Сиониса. Теперь это предприятие Джокера. Тебе туда не попасть. Тебя я забыл спросить. Вот в прошлый раз что то забугало Выше чертежиста лететь за Ланда и Индрис Джокер забрал туда салонца и он убил его если нибудь Опасно тип, Джокер Он начал убить Боже мой Но лучше полиции это дело не остается Ни за что он мой Сейчас, стоп. Так, сюда. Так, а стоп, а куда дальше? Так, на тап. Выход отсюда. И на столе летейный завод и Сиониса. Надеюсь там с Бэтмен Архомассайлом ничего не поменялось. Потому что Бэтмен Архомасайлом это самое главное. Первая игра. Нет, точнее не Бэтмен а архонм. Что внутри был Бет. Тот самый, серьезно. Слава, ну что, награда наша? Помните, приведем его живым, нам дадут время. Ребенок где-то орел. Деток. Урочная детская коляска. Проследует пробел. Тут ничего нет. За награда пришла? Это учительный приз на случай, если ты провалишь испытание. Тест. Испытание? Не, не до этого. Где-то в Новый год мне вот-вот погибнет невинный человек, и мы оба знаем, что это не допустишь. Вопрос, Вопрос только в том, Бэтмен, удаст ли тебе найти и спасти его? Так, испытание Найти чел невиновного... невиновного... невинного человека, точнее не ни, не. вино ни, ни, ни, а ни, ни, ни Бэт, за ни, ни, ни, ни, ни, ни, Мы с вами прошли ту страну миссию, которая очень трудно была на самом-то деле. Вы даже не понимаете, насколько она трудна была, даже для простого понимания. Для простого понимания, ребятки, понимания сюжетки. Она была очень непростой. Я так хочу сказать, ребятки. Воробей на жорточке. воробьи на жорточки. Ай, чё Эх, Шелдон Парк, так. Котэмский мост пионеров, ну тут. в этом не умеет плавать, поэтому я выберу вот провод. Это место. Так, конечно, не люди черной маски уже, это люди джокера. Ну, не, ну, собственно, люди черной маски, они могли как бы с джокером это сотрудничать, ну, потому что у черной маски их покинули. Как бы. О, двадцати трехкратный кратная а -а -а. Тоже, опять же, блин! Бил не комбус Не будет тебе рождественских подарков на это- На это Рождество, точнее. Я не знаю, ребят, кто эту загадку поднимет, тот молодец будет, но я не... Не, ну я не могу от этого отказаться, ага. А как сейчас тут от сюда выбраться? Так, стоп. А, не, не, не, не, не, не, не, не. ну такие легкие загадки я буду как бы как орешки щёкать, ага. Я реально влкся, ещ к нему орешку. Чайки там. Чионис Индастрис. Вот это вот завод Сиониса. Ребят. так где ты стоишь а? что это Я ж тут уже был. Обычный день безобидный. Интересно то, что с тобой. <реклама> так, осталось так сколько. Раз, два, три, четыре, пять Зубной удар пропасал, но не могу не У них всех автомат-халашки, простые Простые халаши Вот Шфровальный секвенатор, а на эту, на эту волну настроиться я не смогу. Или тут деструктором. Или шфровальный, не, не, не, не, не получится. А может быть должен я этим управляем когтем? Не придумал, что надо сделать, я это и сделаю. Самое главное, так, самое интересное, так, этого парня. Приднюс вот, вот, вот, вот с этим. Да блин, да что ты, блядь, ну, враги на, как воробьи, на Сидишь На Рождество домой успею, угу. Не, ну, вы видели, он... Это... Oh, Oops, это такое дело, это происходит каждый эпизод Бэтмена. Он просто зависает, он просто висит, и все. Захотите Джокера и следите в столе, завод. Ладно, короче, ребят, давайте, до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях Бэтмена. Архам Орджинс. Пока, пока, ребят. Покеда. Услышимся точнее. М -м -м, потому что я как бы всегда играю без лица. Ну и пока, пока всему, ребят.